Проебанное время дикая беглые взгляды людей. За день время все поменяет Сегодня никто, завтра Олимп покреляет Жизнь это праздник, но у многих здесь травы Я не хочу быть занудой, но жизнь меня вынуждает Субтитры